или, существо, или Ну что, мы уже собрались. Вон, видите, показано, что здесь летающие объекты есть. Я вам покажу ближе. Вот, посмотрите. С нами уже несколько проводников. Они здесь часто видят необычное. В общем, мы сегодня начинаем наше опасное путешествие. Путь будет около трех дней. У нас находится за холмом перевалочная база не знаю есть она там или нет но говорят два месяца назад была но из-за сильного шторма дождей она просто исчезла. посмотрим сейчас как все будем обходиться через всякие необычные моменты жизни людей которые находятся здесь вот тут тропинка а мы уже идем Опасные, необычные места. Посмотрите, деревья просто повалены. Такие деревья ну, не могут просто так упасть. Мы уже начинаем в аномальном месте находиться. Группа из пяти человек э, находится в этом проклятом месте. Никита, а у тебя классный рюкзак все-таки. Идем, идем, идем, сейчас спуск идет, очень крутой. Ну Чтобы медведь, смотри, побежит только на красный цвет. Ну розовый какая разница. Здесь отметки всякие есть. Да, там идем правильно. Получается все нормально. Что сколько? Да, да, здесь нельзя. Здесь и так люди боятся ходить. Еще Так уже где-то часа два идем. Опана, мухоморы нашли. Офигеть, я такие первый раз, кстати, вижу. Только не ломайте, я сейчас еще на этот сниму. Офигеть, реальные мухоморы. Ну вот, кстати, это нормальные грибы. Можешь попробовать, Никитка. <свят> ну да, приятного <свят> Попробуй. Они красные это как, знаешь, как начинка из пиццы, Посмотри. Вкус будет, наверное, ароматный. Так. Один раз у нас всегда. Ну, зато сперва будешь кайфовать часа два. А потом нормально. Классно. Сейчас пойдем Алекса подождем. Где-то он там заблуждал. Вон он идет. Так, уже пришли к самому утесу. Это самый опасный утес. Люди здесь срываются, если неправильно будем ходить, особенно зимой. Но здесь сегодня, слава богу, дождей не было, но скользко-скользко. Посмотрите, корни прям вырываются вон. Никита чуть не улетел. Корни прям сами с деревьев вырываются и улетают еще в ущелье. Мы слышим... Река где-то, да? Да, нет, эта река еще не та. Нам надо еще ниже спускаться. До той реки еще идти, идти. Звук, конечно. Нормальный, но что поделать. Вот посмотрите, как деревья отсюда вылетают. Ой, блин, уже ноги начинают, блин, хватать. Так, вот, дошли. Мы дошли еще. А, ну да, это река. Представляешь, уже рядом. Ну, как впечатление, парни? Нравится от путешествия? Да, очень, очень да, вон уже река. Ух ты, что мы нашли. Вот это тектонические плиты, кстати. Ему около миллиона, может миллиард лет. Они, кстати, видите, как ровно идут. По этим слоям, как пирог. Но мы пироги сегодня не едим. Правильно же? Оспускаемся а все ниже. Так, уже я слышу, форель нас уже подзывает. Да, река это отлично, мы дошли до реки. А, вон она. Алекса, как всегда, что-то нет. Очень интересная надпись. Посмотрим. Ага, водопад еще здесь есть. Так, что здесь интересного-то? Ага. ага. Какие-то какие необычные надписи. Вот река. Сейчас посмотрим. Так, нашли реку. Посмотрим. Давай, давай, давай так уже идем около двух часов прошли много километров спустились сейчас будем подниматься опять какая-то неподвижная река. Так, налево. <сходу> налево. Вот <сходу> здесь нахер, есть, да. есть лестница, называется лестница дьявола. Она очень скользкая. Здесь срывались аккуратно. Вот она, эта лестница. Вот лестница демона, очень скользкая, подъем очень огромный а, тяжело будет идти уже сил столько потратили Фу, очень тяжело посмотрите откуда Я мы пришли кулика. вон оттуда спустились сейчас Поснимаем. поднимаемся Жарко та как идем хубав хубав, посмотри, какая крутая лестница привал бы. Блин, жарко. Ягодки, цветочек еще нет. Тяжело. Камни очень скользкие. Очень тяжело поднимаемся. Не знаю, а, как тяжело. Подняли очень высоко. Фу, сейчас привал сделаем. Какой привал? Дальше идем. Надо успеть снять его. Алексон снизу. Давай быстрее! Там сейчас будет озеро. Уже жарко. Сейчас привал сделаем, перекусим. Уже энергию столько потратили. Я посмотрю. Медведя нету. Ну, скорее всего, есть. Все по этим экскрементам смотреть. Офигеть. Офигеть. Красиво как. Но нам еще идти, идти. Очень долго идти, по многим причинам. Сейчас Алекс отдохнет. Так, все нормально. Так, ну что, мы уже сейчас кушаем. Сейчас все уберем. Перекус у нас такой. Поедим и двинемся. Идем сейчас. Да. Не напивайся, а то ссать потом захочешь. А мы останавливаться здесь не будем. И портить природу не будем. Мы походу заблуждали. У нас два проводника уже не знают, куда идти. Они говорят, они ночью ходили. Куда идем -то? Что Чего ты прешься? Все, мы заблуждали, капец, блин. И нас или съест медведь, или нас жрет пришелец. В общем, вот такие дела, блин. Но ну, здесь какой-то привал, но здесь отметка какая-то странная. Посмотрите, что здесь вообще? Кости динозавров походу. Ладно, идем мы дальше. Я уже устал. Сейчас будем находить. Подземные пещеры. Они очень опасные пещеры. Вот, кстати, одну, одну пещеру мы нашли. Посмотрите. Офигеть. Это уходят в черные, на Черное море. Здесь, говорят, древние люди строили. На самом деле, я не знаю. Посмотрите. Офигеть, эта пещера. Сейчас посмотрим. Ну и кто говорит, что здесь не город был. Я свет взял. Не кричить, главное. Так. Что? Придется спускаться. Все, мы идем в пещеру, так, аккуратно, не кричим. Тихо, уходим в глубь. Офигеть, нашли кости людей. как yes. yes, идем, идем, идем. Очень странно, а выход очень странный. Уходим, там другой выход какой-то странный. И чё ты? Нам здесь, как ты выйдешь, здесь опасно. Так, понятно. Таких пещер, они почему-то засыпаны. И странно, летучих машин нету. И плиты очень интересные что за знаки тихо мы находимся вообще в каком-то опасном месте аккурат посмотрите какая огромная пещера Ха, как бункер да с виду это хорошо сделано Ладно, идем дальше. По тропинке идем? Или как? Вон тропинка. Вон тропинка. Идем по тропинке. Давайте. Здесь уже доказано, что множество инопланетных кораблей было замечено в этих местах. Вот еще одна пещера. Посмотрите, их просто очень много. И они уходят вглубь около 2-3 километров под эту необычную гору. Да, не все вернутся, я это знаю. Часть кто-то останется. Но нашли озеро. Кстати. Или что от него осталось? Кстати, вода чистая, может, попить, Никита. Ну. Офигеть. И на плещей. Нашли озеро. Озеро нашли. Не знаю. Пить нельзя. Но там чисто. Это, скорее всего, подводное. Пещера, наверное, была, затопила. Из за дожди из-за снега, да. Да, здесь можно было на байке но мы идем вглубь. так идем по тропинке время уже часа наверное блин 4 мы прошли если не больше встали знаков никаких нет нам бы где-то привал но чё-то людей не видно подозрительно множество следов медведя видели пока инопланетных кораблей также не видели но надеемся что-то заснять Фу, жарко, посмотрим. Подъем около уже двух километров, если не выше Ай, блин, змеи, наверное, вагон Пытаемся что-то найти Дальше Бля. Ходу заблужденно надо идти по следам. Надо подождать. Где наши. Не устал еще? Очень, Нет, очень не устал. Ну и хорошо. Идем дальше. Все, идем дальше. Какой домой? Все, дома больше не будет. Домой уже хотят, говорит, устали по проклятому месту на море. на море ты камеры скажи на море как тут до моря еще идти идти Ну вообще тут осталось то идти навигация gps на есть у тебя ну, не знаю. На... тут да, так навалял хорошенько опять э, подземная Там пещера посмотрите подземная пещера так Никита, должен проверить, есть там вход? Сможешь? Так, Все, пошли эти пещеры опять. Очень много пещер. Также аккуратно. Никиту уже не вытащишь. Так, все, идем дальше. Никитка, как всегда, возмущается. Вон, водопад. Я не знаю. Нашли водопад. На странно не матерись. я ма? А нет, нет. Ну вот нет, нет сколько уже времени не знаю кстати голова что-то болит сильно голова болит не знаю почему из-за горного воздуха спать хочется просто сильно надо остановиться прилечь где-то я не знаю даже Вернемся мы сегодня живыми до нашей палаточной палатки. Посмотрим. Но место очень опасно. Плиты. Как чистая вода. Так, привал надо сделать. на Что а могу сказать? Идет... Очень тяжело. А потом ага, идет болит, голова болит. Не знаю. Давай. Ахали. Ах, харе. Ах, Натуре. Дерите, ешьте, пока. Как она снимает? Она. Офигеть, как она снимает, а? GoPro выключится. Тихо-тихо-тихо. Как? Самочувствие нормально? Конечно. Отлично. но ну, ты готов? Мы рыбы хотим. Я рыбу хочу, Форель. че ты отвернулся? Все равно как будто тебя не видно или ты спрятался. Наша. Любимая. Любимица. Так, ладно. Я их дорогие друзья. Так, нам подниматься выше надо. Сейчас подумаем, как. Находимся очень высоко. Гора, видите, как вообще, вообще все перекрывает. А, не знаю, дойдем мы или нет. У меня уже сил нет идти. Времени просто уйма уходит. Капец просто. Подумаем, что будет дальше. Если выживем, так выживет. Ну а так, смотрите. Удивляетесь? мы продолжаем свое маленькое путешествие в этом аномальном месте. НЛО пока не заметили, сразу говорю.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 в этом аномальном месте НЛО пока не заметили, сразу говорю. Вот тут один хороший, нехороший. Вот горах Ги. Где... Вот Алекс. Вот. И... Тем Халиффу. Пират. снимаем. А там как будто да, Здесь вообще не ловит Подходим к нему, кусик. Это волк. Это волк. Уйди, он на тебя смотрит. Ну, а я был дома, хочешь сказать? Все, Александр Анатольевич сделал. Пошлите направо. Или а, куда? Значит, Александр Алекс. Ну, Алекс. Блин, а мы... Алекс. а мы правильно идем? Нет, мы неправильно идем. Куда-то вы почему? Я впереди шел, все хорошо. Будет. Давай, иди, я за тобой. Почему? Если мы потеряемся, знай. Знай. Мы не выйдем отсюда никогда. И все, мы останемся жить. Каким-то полям идем. Ну и что, у меня есть офлайн-карт, и мы выйдем отсюда. Ну и куда ты нас свёл? Куда нас загнал? Тебе сколько заплатили, чтобы ты вёл нормально? Две банки тушенки дали. Веди нормально. Ведешь, как не знаю кто. Да. Никита, а ты давно этим занимаешься? Сейчас мы опять туда пойдем. Опять что ли не туда? Да и... Твою же дивизию. Ты, нагадил, убирай теперь. Тебе дать туалетную бумагу? Понятно. Так, вон Алекс идет. Сейчас чуть-чуть привал сделаем. Там привал сделаем Очень тяжело. Фу, блин, жара бьет. Не кричи. А то и так мух много. Кому-то там аж... А вот они тут так, фу, блин, ну что ты расскажешь, Никита? Мой юный друг полиции. Да. Ну чё, Алекс, чё что, Алекс, что-то заснял? Заснял? Да. Давайте мы эпичные кадры сделаем. Сейчас мы сделаем. А а кто-то упадет. А а Офигеть. А Все нормально? Да. Так, друзья, не надо вот это устраивать. Я да. понимаю, что мы заблудились, выход надо искать. Уже темнеть скоро начнет, а мы еще к цели не подошли. Так что давайте коллективно действовать. Двигаемся. Все, больше не драться. Давай, вот. Я тебя помолю. А давай, ты типа кинул. Как Алекс, живой? Пипец. Ты снимала? Нормально? А ты что, не мог поднять? Я не мог. Духом. Я вчера натаскался, двигал к ну, поднимал, типа, да, два. Хорош! Идем, идем. Давай. Привал. Я устал. Надо водички попить. Ага. Давай, Данила, Никита. Давай водку Ты нам, то есть попить, воду. Огненную только. Значит, Ты же вождь краснокожих. Давай там. Вот он привал, все пить захотели, ну кроме меня. Кроме тебя? Ага. Uh -huh. Чё, нога? Сильно стукнул. Да, опасные места. Хочу а скользко так? К... Косиво кружного скорее всего или сустав тоже слышал? Вообще-то по правилам. Я знаю. Сейчас Алекс чуть отойдет. Первый миг, кстати, здесь, здесь кто-то был. Сильно болит что-ли? Ну да, сильно он стукнул. Ну, что, идем? Вот такие у нас блин, пироги сегодня. Видно, какой-то зверь был, видите? Скорее всего, может медведь быть. Кстати, они, наверное, на осенью спячку, да, ложатся. Ты куда лезешь, Да вон туда. Да не лезь ты. Да я аккуратно. Да я справа. Да блин. Офигеть! Ущелье, прикинь? А здесь ущелье. Это ущелье, это, Друзья, не Сюда иди. Сюда иди. Офигеть. Вы это видите? Иди сюда. Только через этот проходи. Не вот так? Или вот так попробую? Тут ягоды вон какие-то растут, красные. Давай аккуратно. Что получается? Смотри сюда ущели. Ущели. Вон ягоды, видишь? Подойдай. Там, кстати может и медведь быть высоко да сколько 2000 или 3000 долларов? Офигеть, блин, я не знаю даже мне даже страшно а вон видите огромные воронки вон река вон а, холмы а, странно все здесь происходит не знаю вообще здесь место очень странное под нами может быть пещера да, здесь их очень много. Около полусотен, если не больше. И они все ведут через эти холмы и на Черное море. То есть, можно сказать, это граница каких-то аномальных мест, которые вообще никто не знает. Вон там, посмотрите внимательно, постоянно происходят пожары. Деревья, конечно, не горят, но суть в том, что тут все, видите, как будто горело. Постоянно здесь горит. Люди не могут объяснить почему, но есть множество таких интересных моментов, что, скорее всего, э, вот под нами как раз и эта пещера. Здесь часто вылетают неопознанные летающие объекты необычного вида. Как их э, можно поймать, говорят в основном ночью. Но не знаю, правда это или нет. Мы видели много здесь необычных моментов. Фу, блин, опасно, опасно. Во-первых, здесь лететь очень далеко. Что за зверь, хрен его знает. Тяжело даже разговаривать. Değerli. Это сигнализация, да? ходить кстати недавно следы были почему военные здесь есть вот тут вопрос другой не знаю хранять что ли кого-то если сравнивать остальные регионы места страны то это самое необычное да, я знаю, что Турция это очень странная и очень опасная страна. Но ищут кого они, не знаю. Поджоги, хоть раз раз разбирать совсем другие здесь схемы. Это не поджоги были, говорят, что скорее всего это НЛО. Потом множество других видеозаписей что и нало спасает людей от наводнения вот недавно здесь был потоп посмотрите какие лужи в турции происходили просто ужас все напросто смело люди здесь сейчас помогают друг другу. но не знаю. Как все это будет исходить из ситуации он еще начинает заканчиваться. вообще как тебе, алекс это необычное место турецкого еще и налог были не забыл. кучами я что это где за звук. Эй, тихо. С тобой все нормально? Тихо, тихо, тихо. тихо. А как вышел-то? Кто его выпустил? Как он вообще мог выйти? Заходи. Заходи сюда. Как... Че Ну и фики. Как пиздь блин. Тут тебя выпустил там. Нужен. Не мог ты сломать. Ну, что там, что Кто здесь? Что то бегает здесь. Эй! А ну иди сюда. Что за... Что за... ты чё за профессия что это? Ведь существо. Иди ко мне. Эй. Скотина, ч он хотел? Ты чё, по кабра что ли? Заведите. Это бюджет. Okay. Каменьки. Эй, ты где? рыбец, только полтора года как такое выломать я не знаю, но пыталась его сожрать но нету ничего ран на шее все нормально все хорошо все хорошо рам нет слава